Биоревитализация, мезотерапия, электропарация, плазмотерапия. Что это за набор букв? Сейчас будет мини-гид по косметологическим процедурам. Начинаем наш сериал. Одни клиенты знают название, но не понимают разницы, свои маленькие нюансы между этими процедурами. Другие клиенты абсолютно не знают ни названий, ни разницы, но понимают, что им что-то нужно. Давайте разбираться. Очень часто приходят клиенты и задают одни и те же вопросы или прописывают себе процедуры, не совсем разбираясь в нюансах. Так давайте разберем э, разные косметологические процедуры, когда, кому и зачем они назначаются. Первое. Мезотерапия. Это введение в поверхностные слои кожи специальных коктейлей из гиалуроновой кислоты, аминокислот, витаминов и Минералов. Да, это инъекционная процедура, но сейчас все чаще мезотерапию заменяют новейшими аналогами, такими как дермоштам и мезорол, для того, чтобы менее травматично, но в более поверхностные слои вводить коктейли. Я прописываю мезотерапию для увлажнения и реструктуризации кожи, для стимуляции роста волос, очень эффективная процедура, а также мезотерапевтические коктейли активно используются в антицеллюлитной программе. Но процедура мезотерапии – это процедура, назначаемая врачом и особенности этой процедуры – это частое ее повторение, где-то раз в неделю и достаточно большое количество процедур на курс. Это 7-10 процедур. Биоревитализация. Можно назвать ее старшей сестрой мезотерапии. Мезотерапия появилась еще в прошлом веке, в 20 а биоревитализация появилась где-то в начале 2000-х годов. Это тоже инъекционная процедура введения в дермальные слои кожи гиалуроновой кислоты. И на данном этапе биоревитализанты есть комплексные. Они тоже в своем составе могут содержать аминокислоты, пептиды, витамины. Для чего же применяется биоревитализация? Для глубокого длительного увлажнения кожи, создания длительного депо гиалуроновой кислоты в глубокой дерме, стимуляции фибробластов коллагена и эластинообразованию и тем самым реструктуризации и ревитализации кожи. Я назначаю биоревитализацию для глубокого увлажнения, реструктуризации, лифтинга, борьбы с мелкими морщинками, борьбы с крупными морщинками, для борьбы с растяжками и рубцами постакна, а также борьбы с посттравматическими постоперационными рубцами. Главное преимущество биоревитализации перед мезотерапией то, что ее не нужно делать часто. Классический курс биоревитализации раз в 2 недели 3-4 процедуры, но он может варьировать в зависимости от того, что еще мы назначаем вместе с биоревитализацией и иногда чередуется с радиоволновым лифтингом, например, получается между процедурами практически месяц. Также биоревитализацию можно делать единичными процедурами, сателлитными, например, как подготовку к выезду на ультрафиолет или наоборот, восстановлению после загара. Третье. Плазмотерапия или PRP – Platinum Rich Plasma – это введение обогащенной плазмы практически в любую зону, где у нас есть кожа, для решения практически любой проблемы, начиная от стимуляции роста волос и заканчивая борьбой с растяжками или пигментацией. Плазмотерапия. В медицине плазмотерапия очень широко используется нашими коллегами-хирургами, комбустиологами для лечения ожогов, для лечения трофических язв. Стоматологи очень активно используют для лечения пародонтоза и пародонтита, а также травматологи и ортопеды хорошо очень борются с проблемами с суставами. Важно перед процедурой сдать анализ крови чтобы там не было каких-либо изменений, которые могут быть противопоказанием к проведению данной процедуры. Как проводится процедура? Берется кровь пациента, центрифугируется специальным образом в специальной центрифуге. В процессе центрифугирования кровяные тельца оседают на дно пробирки, а тромбоциты выпускают в плазму факторы роста. Именно факторы роста делают плазму буквально живительной субстанцией. В моей практике. Я использую плазмотерапию очень много лет, и она дает прекрасные результаты при таких проблемах, как пигментация, обезвоживание кожи, выпадение волос, улучшение тонуса и тургора кожи. Помимо эффективного, омолаживающего, увлажняющего, депигментирующего и ревитализирующего действия плазмотерапии, у нее есть еще преимущество. преимущества что после процедуры практически не остается следов на коже, кроме маленьких точечек инъекционных, которые проходят в течение нескольких часов, и то, что процедуры можно делать раз в 3-4 недели. Напишите в комментариях под этим видео, какие еще процедуры вы хотели бы рассмотреть в следующих гидах. Подписывайся на Доктор Кобиц и не пропусти следующий гид по процедурам. Mm-hmm.